Я да погоди ты О шамане чуть позже А сейчас К одной, ну скажем так, девчушке Лет 35 на вид Явился как-то ночью Пушкин Явился он и говорит Проснись, Татьяна, ну допустим Пикап весь пушкинский, опустим, Он был известный и ловелас Здесь не затем он в этот раз Какое низкое коварство У сна глубоко быть в плену На простыню ронять слюну Когда в тревоге наше царство Вставай, пришел конец времен я был в Европе отменен. В Европе я всем нам на горе Попал под русофобский пресс. Там нынче Пушкин не в фаворе, В фаворе нынче там Дантес, А их пример другим наука. Нью-Йоркский переводчик, сука, Так в переводах мне вредит, Там через строчку фак и шит. В Милане Новая картина В разгибании наших скреп Не опера теперь, а рэп И под названием «Акулина» Читают там они басё, презрев, что создал ваше все. В голландском ресторане Пушкин, что уж совсем удар под дых Не сахаром, а с маком плюшки И жмут паскуды чаевых а в Лондоне, в мой день рождения Без совести совсем зазрения Был в Сохо ученен погром Кричали «Пушкин, Гоухом! И, несмотря на Black Lives Matter Прощения не просил никто А надпись «Пушкин, конь в пальто» Ту написал, как будто ветер Еще, хоть этому я рад Не пущен был на гей-парад Уж натерпелся от нахалов. Куда ни плюнь, то гей, то фрик. Давно там нету натуралов. Ну разве Байрон был мужик? Министр культуры, право слова, правительство из мирового Сказал, что Гоголь и Толстой обыкновеннейший отстой. А после, видно для бравады, картину Шишкина он взял, Медведя в ней подрисовал, московской из Олимпиады. Сказать могу я прямо, в лоб, не русофил кто, русофоб. Один могет на свете только рассеять морок и туман. Он может Петька, может Колька, но все зовут его Шаман. Он про врагов все наших знает. И русский мир он воспевает Во весь мощнейший свой вокал Нам самолюбие почесал А зуд наш этот нестерпимый И вроде не педикулез Но чешется, что аж до слез Спасибочки, шаман родимый И все бы вроде ничего Но критикуют тут его Дедок не самых правил честных Под псевдонимом Архимед Стебет артистов он известных Вот и шаман успел во вред Мол, если русский, так и что же Нам до пупырышек на коже гордиться Это ж перц судьбы Гордиться делом надо бы Хоть складно бородатый брешет Сатиру запустив в эфир а вдруг обидится кумир, кто нам почешет, чтоб место знал свое нахал, устройка деду хейта шквал. Задание получив Татьяна тот час уселась за ноутбук, ругала делать за деда зло Ирьяна, три дня не выпустив из рук. Отчет ей по заданию нужен, ждет Пушкина она на ужин. Горит свеча, звучит сеансанс, то спиритической сеанс. Явился дух по мановению, О русофобах слушал он, и был немало удивлен, А после чудного мгновения Сказал он ей четыре слова. Не засыпай, подсоловьева. Монетизация отсутствует. Работа канала возможна только при вашей поддержке. Реквизиты для оказания помощи в описании. Большое спасибо.